Здравствуйте, уважаемые коллеги, слушатели. Продолжение нашей сессии. Остановимся на проблемах опухоли кишечного тракта и хотелось бы остановиться на основных практических вопросах, потому что во многих при своих выездах, аудитах, проверках истории болезни, общения с врачами, мы видим сквозь призму телемедицинских консультаций, что иногда э, бывают отклонения в работе нашей, отклонения в диагностике, в лечении. И, конечно, основными аспектами э, повышения эффективности э, основываются на этих пунктах. Хотелось бы остановиться на каждом. Это, например, своевременность обследования. Очень часто своевременность обследования страдает. Э, страдает в основном из-за того, что впервые пациент э, обращается к и находится не у онкологов, он находится в других учреждениях, у хирургов непрофильных. И когда он приходит к онкологам, то, конечно, на том этапе, когда проводилось лечение первоначально, то исследование в полном объеме, который требует критерий качества, не проводилось. И, конечно, Сейчас по сравнению с 3, чем 3 года назад, 4 года назад работа в субъектах намного улучшилась и весь, весь перечень полных обследований все, везде старается делать срок. Это отрадно, но, конечно, над этим стоит работать. И особенное внимание занимает своевременность молекулярно-генетического исследования. Также, как я говорила, раньше это были достаточно большие сроки, месяц, два месяца, но в настоящее время все наши коллеги стали выполнять это исследование срок в срок, и максимум, если пациент находился в другом учреждении, выполнение несколько задерживается, но максимум до второго цикла. Очень важно правильное стадирование заболевания, формулировка диагноза, потому что от правильной формулировки и стадирования зависит режим и подходы к лечению пациента. Преемственность. Преемственность – очень важная часть нашего, нашей работы, потому что а, все пациенты с нарушением сроков очень часто выявляется причина а, несвоевременного не отправления одного врача к другому. Нет вот этой связи, тесной связи хирургов, терапевтов, онкологов, онкологов первичного звена, и эта преемственность, конечно, является главной причиной а, – срочек лечения. Поэтому в настоящее время красной нитью проходит по всем конференциям и вообще по всему направлению онкологическому это мультидисциплинарное обсуждение, телемедицинские технологии. Но это, конечно, все проводится, когда пациент находится у онкологов. А когда пациент находится в первичном звене, конечно, здесь еще стоит очень много поработать и с онкологами первичного звена, и просто с терапевтами апельтами, хирургами, непрофильными, не онкологами. И, как говорилось ранее, что оценка безопасности, она очень важна, и в настоящее время, в этом нам помогают страховые компании, которые требуют наличия всех исследований и облегчают, конечно, проведение этой опции. И, как говорила уже Татьяна Юрьевна, что на самом первом этапе лечения пациентов мы должны использовать максимум всех возможностей, потому что самое эффективное лечение, конечно, это первичное лечение. Мы понимаем, что все остальные режимы химиотерапии или лекарственной противополитерапии снижают свою эффективность в геометрической прогрессии. И а, только еди... мы иногда можем рассуждать, если мы используем максимальную схему в первичном лечении, что мы будем делать дальше. Но, конечно, Конечно, каждый случай индивидуальный, необходимо обязательно обсуждение этого вопроса, но мы должны понимать, что если пациент сохранный, перспективный, то, конечно, таким пациентам необходимо максимум а, пользы от первого лечения. Для опухолей желудочно-кишечного тракта стандартный объем, он весь расписан в клинических рекомендациях, в первую очередь до начала лечения выполняется на фоне лечения радиологические методы обследования, эндоскопические методы обследования, лапароскопия, конечно же, биопсия как первичного очага, так и метастатических очагов, когда это необходимо, с гистологическим и молекулярно-генетическим исследованием. Оценка безопасности очень важна, как говорила Елена Викторовна, обязательно необходим лабораторные инструментальные методы обследования, обследование, и оценка степени компенсации других органов и систем, но самым важным является осмотр пациента. Потому что мы, как участники телемедицинских консультаций, очень часто назначаем и... Выбираем режим лечения, советуем, но это рекомендации, потому что мы не видим пациента, поэтому основное решение принимает лечащий врач, потому что один взгляд врача на пациента уже может сказать о многом, о выборе того или иного режима. В частности, что касается нозологии. При раке пищевода и кардио, конечно, в первую очередь мы должны в современной тенденции персонализировать терапию, выполнять исследования маркеров. Это ХЕР-2, ХЕР-2, микростелитную нестабильность, ПДЛ с оценкой CPS. Что касается предоперационной химиотерапии, при плоскоклеточном раке пищевода необходимо проводить 12 недель, а перед химио-лучевой терапией 6 недель. Почему касаясь этих сроков, они очень часто нарушаются. При аденокарциномии э, э, э, рака пищевода э, необходимо выполнение 6 курсов э, переоперационной химиотерапии, половина проводится до э, операции, половина после операции. И э, хирургическое вмешательство обычно выполняют через 6 недель после завершения химиолучевой терапии. С аденокарциномой у пациентов, которые не получали предоперационного лечения, возможно рассмотрение адъювантной химиотерапии по принципам лечения рака желудка, а пациентов с плоскоклеточным раком пищевода адъювантную химиотерапию при р резекции возможно не проводить, потому что не выявлено положительное влияние на выживаемость. И в настоящее время появилась опция иммунотерапии, это невулумаб, которая... На основании исследований третьей фазы пациентам назначался неволумаб в адювантном режиме после химио-лучевой терапии, хирургической резекции, и было выявлено, что назначение неволумаба значимо увеличивает время прогрессиров... без прогрессирования у пациентов, и независимо от гистологического типа пациенты хорошо отвечали на адъюванную терапию ниволумабом Оптимальная продолжительность химиотерапии первой линии при метастатическом заболевании 4 цикла при стабилизации процесса и 6 циклов при достижении объективного ответа. Это средние цифры, но мы должны понимать, что если максимально достигли э, стабилизации после 4 циклов, то мы должны все взвесить о целесообразности дальнейшего введения этих препаратов в пациенту, чтобы не перелечить. И обязательно при невозможности локальных методов лечения пациент оставляется на наблюдение по стандартной программе, которая освещена во всех клинических рекомендациях. Объем исследования обязательно с осмотром пациента, эндоскопическим исследованием, УЗИ, рентген и компьютерной томография. Здесь указаны во всех рекомендациях сроки компьютерной томографии, но мы должны понимать, что лечащий врач имеет право изменить частоту выполнения диагностических исследований при наличии высокого риска прогрессирования. Что касается рака желудка, здесь почти те же самые маркеры. И добавляется также, исследуется HR2, микросателитная нестабильность и PD-L1 с подсчетом CPS. Переоперационной химиотерапии также 4 цикла химиотерапии до и после операции по схеме ФЛОТ, но тягощенным пациентам эту схему можно не проводить, а перейти на более мягкие режимы. Что касается микростелитной нестабильности, которая сейчас широко изучается, выявлено, что пациенты раком желудка с наличием кристаллитной нестабильности, они более с благоприятным прогнозом, и этим пациентам после хирургического лечения не надо назначать химиотерапию, потому что мы видим по графикам справа, эти пациенты выигрывают от просто хирургического лечения. Если у пациентов низкая микростолитная нестабильность, то таким пациентам необходимо назначать адювантную терапию. Очень часто мы с хирургами спорим, когда же начинать химиотерапию после операции через две недели, через неделю, через шесть недель. Было исследование, в котором изучалось, изучали сроки, это менее четырех недель, от пяти до шести и более 6 недель. И мы видим на графике, что чем, если мы не будем торопиться и начнем лечение адюванта через пять-шесть недель, то общая выживаемость у таких пациентов выше. Поэтому, в рекомендациях у нас указано, что, возможно, а, начало диван терапии через 4-6 недель. Здесь представлен алгоритм лечения первой линии рака желудка и рака пищевода, где а, зависит от наличия HR2, наличия CPS и а, Гистологического типа. Здесь используются препараты платина, вторуроцила, иммунотерапия и добавлением таргетной терапии трастузумабом при наличии HER2 метастатический рак желудка должен оценивать эффективность каждые 6-8 недель продолжительность химиотерапии должна длиться 18 недель с последующим динамическим наблюдением но иногда когда мы видим что пациент выигрывает от этого лечения мы можем проводить до прогрессирования при отсутствии непереносимой токсичности. Длительность второй и последующих линий определяется эффективностью, переносимостью лечения. Если врач решит продолжить до прогрессирования при отсутствии токсичности, это тоже возможный вариант. Наблюдение в том же объеме по тем же срокам. И что касается колоректального рака, здесь полный объем исследований генетических. Также можно дополнительно посмотреть а, переносимость перимединов а, по определению наличия параметроморфизма гена DPD. А, у нас были такие случаи. Также возможно определить переносимость иринотыкана. А, переоперационная химиотерапия при высоком риске проводится. А, проводится лечение химиотерапией до и после операции, но общим объемом 6 месяцев. Адювантная терапия, здесь вправо алгоритм, зависит от наличия факторов риска, от наличия микро или отсутствия микросателитной нестабильности, проводится лечение общим объемом 3-6 месяцев. Что касается первой линии химиотерапии при метастатическом раке, раке желудка, мы видим, что в первой линии у нас большое количество пациентов, к сожалению, только 30-40% доживают до четвертой линии. Но это прогресс, потому что раньше пациенты не доживали до, до третьей линии даже. Конечно, выбор зависит от характеристик пациента, от характеристик опухоли, от молекулярных характеристик и предпочтения пациента. Обязательно, как сказала Светлана Анатольевна, необходимо проговаривать пациентам весь план лечения и возможные осложнения, потому что пациент должен быть готов к возникающим осложнениям, и чтобы он был согласен с этими осложнениями жить. Здесь в этой таблице основные пункты первой линии лекарственной терапии, это основные схемы препаратов, и для ослабленных пациентов, конечно, возможны различные вариант, вариации в зависимости от общего статуса пациента. Здесь исследование также влияния микростолитной нестабильности. При колоректальном раке мы видим, что при наличии данной нестабильности время без прогрессирования при лечении пембролизумабом выше, чем у пациентов с простой химиотерапией, как при времени прогрессирования и общей выживаемости. Также невелумаб с увеличивает общую выживаемость и объективный ответ у пациентов, даже с наличием различных мутаций. Конечно, персонализированная терапия, здесь все а, подходы а, по молекулярному профилю пациента. Мы должны помнить, что бевоцузумаб в монорежиме при колоректальном раке не используется. А флиберцеп и применяется только с режимом фолфири, или эндотеганом, или деграмонт. Цитуксимаб и активны как в монорежиме, так и с химиотерапией, но не используется с капистабинными режимами флокс и кселокс. Колоректальный рак также требует наблюдать, в определенные сроки. Мы видим также, что иногда пациенты не наблюдаются вообще, или а, сроки достаточно огромные по тем или иным организационным причинам. А, но, конечно, с этим связано также и нарушение объемов обследования. А, здесь в прикол раке еще и присоединяется исследование раково-эмбрионального антигена. В заключение хотелось бы сказать, что одно только соблюдение вот этих всех рекомендаций приведет к значимому повышению эффективности опухоли желудочно-кишечного тракта, ну и всех злокачественных образований. Приоритет персонализированной терапии, особенно мы видим на примере опухоли желудочно-кишечного тракта, и, конечно, обсуждение всех сложных случаев совместно с различными специалистами и с федеральными центрами. Спасибо за внимание.